Вот то, что я всегда проверяю всем, вне зависимости от пола и возраста, это наличие спазма вот в этом месте. Ну, здесь немножко есть? Mm -hmm. Слушай, ну, ты же вообще молодой, ты что вообще? Вот это вот место. С левой стороны. Вот оно. Угу, спазмы немножко есть, все не так страшно, то есть мы нервничаем, переживаем. То есть вот это вот как раз-таки у нас стрессовые спазмы, которые могут привести к инфарктам сердечно-соединительным заболеванием, проблемам с легкими. Потому что спазмы вот в этом месте, они нарушают кровообращение грудной клетки и ни к чему хорошему это не приводит. Это не конец, не так начало. То есть я сначала проверила, наличие спазма. Спазмы есть. Все, забыла сразу наносить себе бальзам. Теперь прорабатываем бальзам. Потому что обычно я просто тыкаю, смотрю, ага. Если спазмов нету, я с этого места отстаю и продолжаю дальше делать массаж по плану, который был. Но если здесь я нащупываю спазмы, я обязательно их прорабатываю. Да, это очень неприятно. Вот. Как раз в прошлом году у меня отец ехал пассажиром 5 часов в машине в Сочи. А потом после 5-часовой полной бездвижимости взял две больших тяжелых сумки пошел пешком подниматься на шестой этаж. На втором этаже он упал со всеми признаками сердечного приступа. В итоге довели его аккуратненько до квартиры. У него уже поплыл голос, как у пьяного, губы посинели. Сочи, лето, час пик. Скоро будет не будет непонятно сколько ехать. В итоге я расстегнула рубашку и расслабила спазмы. Вот как раз там, где я сейчас прорабатываю. Через час мы уже поехали гулять в дендрариум, потому что у него тут же вернулась ясность речи. вернулся нормальный цвет лица, начал нормально дышать, и боли в грудной клетке, которые колющие, которые у него были. То есть спазм, он был предвестником инсульта, которого в итоге не случилось. Вот если при начале сердечного приступа Томбинар, кстати. Это можно делать самым массажем. Вот ты можешь сам нащупать Можно чуть-чуть Давай, вот ты сейчас да. сам пальцем попробуй нащупать эту спазу Потому что я вот я сейчас тебе массаж сделаю, а потом ты будешь это сам прорабатывать Нет, это понятно, болючее, знаком с обычным массажем Обычно здесь не должно быть больно на самом деле А очень у многих вот здесь больно Да, потому что очень многие у нас стрессуют и нервничают вот здесь вот, вот это вот. Да, знаешь, здесь обычно после тренировок долго засиженная работа тоже вот по такому пути. Ее уже поднимаешь и наконец. Плюс mm -hmm. стрессы, стрессы, стрессы, стрессы, стрессы. Вообще человек здесь стресс. Да, конечно, я вижу по, по твоей мышце. Серьезно. По твоей мышцам мне прям очень хорошо вижу. Внешне у тебя спокойствие, а внутри все-таки есть. Потому что у тебя очень глубокие слои мышцы мышц Поэтому ты мозгом стараешься позитивно мыслить, ты пытаешься как-то это, да, что я не стрессую, у меня все хорошо, но на подсознательном уровне идут очень интересные вещи. Они как раз падают в глубоких своих мышц, вот. вот, они. То есть тоже, если клиенту больно очень, когда пальцами, можно сделать давление всей ладонью, тоже. Это меньше, конечно, дает эффекта, то есть перенос тела, сейчас в этой ладони, спазмируем мышцы и приносим вес тела. Это тоже дает эффект, но клиенту не так больно. 5 секунд держим и проводим. Потому что вот те группы мышц, которые спазмированы, это не от тренажерного зала. То что верхняя мышца у тебя она в порядке, как раз, которую ты проводишь. уже не больно, да? нет, ну есть, но уже не так, и уже я просто чувствую пальцами, что уже здесь мягенько все, то есть того кома, который был изначально, его уже нету. То здесь тоже это очень аккуратная работа. просто я думала, что у тебя здесь все будет в порядке, в твоем возрасте. Ну? О, oh, 30! Почти! Здесь обычно после 50, где такая штука. Вы стыкнулся к спине, как и Да. Не Я смотрю. Спокойный ты наш. И смотрим руку, что обычно когда спазм идет сюда, также спазм идет по руке вниз, да. вот он есть. <сёк> <сёк> <сёк> У меня руки тоже в масле. <сёк> Больненько? Ну, терпимо. Угу. В принципе, тот же, находим пальцем и спазм, причем у каждого клиента они могут быть по-разному, у кого-то может вот эта вот мышца быть спазмирована, как у нас у Альберта, у кого-то может вот эта мышца Бывает вот, вот здесь спазм. И здесь очень важно нащупать, какая мышца спазмирована, конкретно уже и уделять внимание на проработку. Здесь тоже принцип переносим весь тело к пальцам. Здесь мне нравится сплазма. Живой? Не отвечаю. Вот. Да? Не, ну, Я чувствую, что она перекатывается, но неожиданно для меня, честно говоря. Я обычно сверху листом проводил нормально, типа так, как будет обычно. Можешь положение знать. Когда просто у тебя рука, она просто расслаблена, ты стоишь, yeah. у тебя эти мышцы не закрыты, а когда ты вот ее кладешь, она расслабляется, mm. он принимает другое положение, и все вот эти спазмы, они как раз таки достаются, прощупываются прекрасно. Точно так же, как тебе показывала мышцы подмышкой. Только в определенном положении можно достать. Да, вот, вот, вот, вот, вот. Это очень опасная тема, на самом деле, когда, вот, когда здесь спазм. То есть смотри, ты сам будешь дома, вот так вот руку отходишь, угу. пальцем сюда залазишь и поминаешь сам. Сейчас чуть-чуть болею, еще, еще не отдалют, я потом попробую. Большим Плесишь. пальцем так, видишь? открыл руку, угу. залез массируешь круговыми движениями, аккуратненько, глубже, глубже, глубже проникаешь. Круговыми не а, поднимешь? А. Ну смотри, а, самому-самому угу. ты не сможешь себе так достать, как угу. я делаю, угу. потому что здесь надо, чтобы ты лежал, поднимаешь и так далее. Когда ты стоишь, тебе вот проще всего, когда вот ты глубоко, но немножко как круговыми движениями поминаешь. Кулаком соседями как-то... Кулаком да. ты не залезешь, ты не поднимаешь, но ты именно в таком положении, Арбит. Да. вот Okay, я, я Руку положить сюда, это вот и вот все, okay. палец подлез. И ты уже здесь прорабатываешь, в это вот место. А вот так только реже ты сможешь, а сам себе ты не, не сможешь, а силы не хватит. Mm -hmm. Потому что я же через вес, вес а как ты на, сам на себе веса будешь делать? Никак. Поэтому сам себе ты вот так вот силой рук прорабатываешь это все. Вот так. Уже здесь помягче стало. И руку тоже сам себе, как можешь. Потому что здесь, вот ты говоришь, что здесь делать массаж больно, здесь болеть нечего. Причина чаще всего вот здесь. Сустав у тебя еще не может быть поврежден. Нет никаких предпосылок. Есть, чаще всего больно здесь, потому что спазм здесь. Это уже у многих клиентов, они приходят, жалуются на плечо, я начинаю массировать эту зону не трогаем плечо, и после этого у них возвращается подвижность, подвижность плечевого сустава. Потому что спазминная мышца здесь у нас сжалась, и она держит, и она не дает плечу подняться. Здесь вот они все спазмы. Огоняем кровь после массажа. И переходим ко второй части. А здесь, скорее всего, все не так. А можно опять пошли? нет, подожди, я сейчас тебе сейчас не продавлю, если бы масса. Нет, здесь видишь? Так что, можешь мне не рассказывать, что нервничаешь. Я не плечо. Только сейчас. Нет, здесь у тебя все было забито спазмировано, здесь у тебя все мягко. Это уже по движете сердечно судится заболеваний. То есть как раз таки на нервной почве чаще всего люди, которые много нервно переживают, у них вот здесь идет спазм, а потом через 3-4-5 лет после начала формирования спазма начинает прикладывать сердце. А здесь вот все мягенько. Ты видишь? Нет, начните хотите на массаж. И не да? Все хорошо. Только вот. кажется, что ты. Но ну, здесь тоже сразу не поделала, ты по трудах. Нет, нет, нет, да? нет, нет. Там у тебя был сначала верхний спазм, я через него прорвалась внутрь. То есть там было много слоев. То есть я пока дошла. Я здесь тоже неприятно насоса. Нет, ну здесь у тебя все мягкое. Вот я трогаю, оно все мягкое. Там просто было как камень. Всё. Здесь оно все мягенькое. Тут очень наглядный, кстати, показательный пример. Причина, почему я всегда всех проверяю вот, на наличие спазма в этом месте. Потому что если этот спазм не убрать, ни к чему хорошему он не приведет. И сам он тоже в уйдет. Вот. Ну, вот теперь я думаю, что все. Работа с ключевым поясом у нас закончилась. Дальше переходим к шее.